Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч и сегодня речь у нас пойдет об оперативной памяти Crucial Ballistics Max на 4000 МГц Давайте же разбираться, чем интересна данная память, какой у нее разгонный потенциал и есть ли у нее какие-либо минусы Итак, у нас на руках оказались два модуля по 8 ГБ, поставляемые вот в таком вот футляре Это RGB версия на 4000 МГц с таймингами 18, 19, 19, 39 да, тайминги, надо скажу, сказать, не идеальные. Мы видели образцы модулей на Samsung b которые на аналогичной частоте имели задержки 15-16-16-36. Но меня удивило в них другое, а именно низкое напряжение. Ибо память на Samsung обычно выигрывает за счет тупого выкручивания напряжения до предела, скажем, до полутора вольт или даже выше. Тут же мы имеем 4000 МГц на напряжении всего 1.3. 35 вольта, что чертовски хорошо. Причина такого низкого напряжения вполне понятна. Тут используются чипы микрон и дай странно было бы встретить тут что-то иное, и они, как вы знаете, имеют очень небольшую масштабируемость с ростом напряжения. То есть увеличение напряжения для данной памяти вовсе не главное, и на тайминге сказывается минимально, и на самом деле далеко не на всех. Ну ладно, друзья, это все хорошо и интересно, но теперь давайте поговорим о практике, а именно о разгоне. Разгон я делал на Intel на Z590 плате в паре с процессором 11600K, так что у меня была куча времени, дабы насладиться, в кавычках, конечно же, прекрасной работой нового контроллера памяти у новых процессоров от Intel. Итак, сразу скажу, что значительно снизить основные тайминги на частоте XMP у Crucial Ballistics Max у вас навряд ли удастся. С ростом напряжения на микроне масштабируется в основном только первый тайминг TCL и его действительно удалось понизить с 18 до 16 единиц. Третий тайминг тоже порой поддается масштабированию, но, к сожалению, на плате от SROC второй и третий тайминги регулируются совместно, поэтому у меня такой возможности не было. Однако основной прирост скоростях и снижение задержек, конечно же, дало изменение вторичных и третичных таймингов. Как вы понимаете, на XMP профиле у любой памяти вторички и третички, они очень даже не оптимальны. А вот увеличить частоту у X Max вполне возможно. С 4000 МГц мне удалось достигнуть 4400 с таймингами 19, 21, 21, 44 1Т. Конечно же в режиме работы контроллера памяти 2 к 1. На 4533 МГц память тоже стартовала, но сыпала ошибками. Однако если вы будете использовать плату с двумя разъемами под оперативку, типа SROC OC Formula или Asus Apex или какой-то mini ITX вариант, то я думаю 4500 и 4600 будут вполне достижимыми планками. Что же касается режима работы 1 к 1, который на Z590 в принципе идентичен режиму 1 к 1 на Ryzen, то тут стандартные 3733 МГц с таймингами 15-18-18-38. Результат тоже хороший, ибо такие задержки мы обычно видим на памяти в 3200 МГц в каком-нибудь XMP профиле. Так что брать ее для режима 1 к 1 тоже можно, но придется занижать немножко частоту. Но я не думаю, что это будет критично. Правда при работе с данной памятью, друзья, я заметил один неприятный нюанс. Дело в том, что даже с учетом наличия радиаторов на открытом стенде без какого-то стороннего обдува и с водянкой на процессоре, память в стресс-тесте нагревалась до 60-62 градусов и в целом для самих модулей памяти это никак не критично. Но вот при переходе отметки в 55 градусов начинают появляться рандомные ошибки на в разгоне. Конечно в стоке при напряжении 1.35 такого у вас никогда не будет. Да и обычно либо кулер процессора, либо вентиляторы корпуса будут обдувать зону памяти и температуры в этом случае даже в разгоне не будут превышать 45 градусов. Но друзья, предупредить людей с открытыми стендами, у которых нет никакого обдува данного места, все-таки стоит, ибо я убил на эту проблему добрых полдня, чтобы понять, что к чему. Что же касается внешнего вида памяти, Памяти, то он очень строгий и брутальный и подойдет под любую сборку хотя мне лично больше нравится вариант данной памяти без подсветки однако опять-таки сказать что-то плохое про подсветку я также не могу она в целом стандартная и выглядит неплохо так что выбирать тут только вам на свой вкус и цвет и да кстати друзья, высота модулей памяти у Ballistix Max просто отличная, всего 39 мм против 42-46 у его конкурентов, так что проблем с совместимостью, с кулерами у Ballistix Max явно будет меньше чем у всех остальных. По ценнику, друзья, скажу, что, конечно, он не бюджетный. Стоит данная память версии с версией RGB подсветкой порядка 19 тысяч, ну а без подсветки порядка 16-17. Но вы платите не за просто так, а за возможность вполне весомого разгона до 4500 МГц. Как вы понимаете, память на 4500 на довольно неплохих таймингах стоит порядка 20-25 тысяч. Так что, друзья, если вы вдруг надумаете купить какой-то из данных комплектов, то ссылки на них конечно же будут в описании. Там же я оставлю ссылки и на другие, более бюджетные варианты памяти от компании Crucial, все ссылки как и обычно будут даны в ситилинке, ибо он есть в большинстве городов нашей необъятной родины, там есть доставка товаров, если она вам конечно необходима. нынче она даже бесплатная, ну и плюсом порой проходят разные скидки и акции, во время которых можно урвать что-то по довольно выгодной цене. Ну а ассортимент магазина, как вы понимаете, не ограничивается только лишь памятью, и я думаю, что каждый сможет найти там что-то нужное. Так что если вам понравится какой-то товар, то можете смело приобретать. Ну а если, друзья, видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, также жмите колокол, дабы не пропустить все новые выходящие видео. Всем еще раз удачи, друзья, и до новых встреч!